Здравствуйте! Сегодня 6 января православный мир готовится отмечать Рождество. Я поздравляю всех православных с праздником. Желаю мира и добра вам и вашей семье. Сейчас перед вами Верхнее озеро. Вернее, правильнее будет сказать Верхний пруд. Он имеет искусственное происхождение и был создан в 1270 году. И пруд этот является вторым по старости рукотворным сооружением Калининграда, сохранившимся до наших пор. Старше только Нижний пруд. Почему я вдруг вспомнила историю? Потому что эта земля многострадальная, много чего пережила на своем веку. Когда-то здесь жили прусы и у них была языческая вера. Потом их захватили немцы и установили здесь католицизм. Ну а позже они перешли в лютеранскую веру. В наше время все лютеранские кирхи перешли к православной церкви. Сейчас в каждом городе Калининградской области... Строится большой новый православный храм. Вот так веры меняются в этих краях, а реки текут все те же. Мы сейчас пойдем посмотрим на выставку ярмарку здоровой жизни идея мне очень нравится здесь представлены только натуральные продукты и изделия из всего натурального это не рыбки это шоколадки шоколад местный шоколад очень да. хорошо для серде была... да, да, алтайская... в самом храме тоже наверное какая-то ярмарка но мы туда не зашли 300 рублей Вот это мне да? да. а, да. а, очень понравилось Прям при вас могут и сделать и масло да, да, да. Масло отжимается, а это уже Вы до да Ты Васильевич, да? Да, семей, да. Грибочки и соленые, и сушеные на русской печи, и белые, и грузди, и черные, и белые, и маховики, и маслята. Чего здесь только нет. Настоящая пастила. И мед. Его можно пробовать. Это, конечно, праздник. И из кедра, и масло зеленые шишки, и варенье. И все сто процентов а экопродукт Ну, вообще молодцы. Мне очень понравилось. А это товар из иркутских краев, вернее, из Бурятских. У нас рядом там Монголия. И вот это тоже все у нас продается. Мне очень понравилась ярмарка. Очень много чего бы мне хотелось купить. Молодцы! Для детишек здесь много чего сделали. Разные паровозики, карусели яркие. Мы сейчас пойдем в храм. Самый большой православный храм в Калининграде. Храм Христа Спасителя Пройти можно только через рамку. Очень тщательно проверяют всех. В России сейчас везде так. В Москву недавно ездили, там везде, во всех магазинах, уже эти рамки. Немного не по себе, конечно. Иди посмотри. Посмотри. О, вот там да конфеты, а да, конфеты. Нет, нет, не конфеты, там брать нельзя. О, у нас тут такие же есть. Нет. Что любого, что нет Да у нас такие же есть. Мы Красивый храм Богатый Как снаружи, так и внутри Видите, снежок Еще не растаяло, лежит Вчера было прямо рождественское чудо Пошел снег При плюсовой температуре Начинает смеркаться Зажгли звезды, елка Сейчас мы погуляемся по городу. Я вам покажу, как красиво украшен Калининград. Просто сияет весь. Еще раз всех с праздником. Всего вам доброго всем. До новых встреч. Всем пока.